Нет ли такого, что типа вот чуть-чуть недонаблюдали, а, нет, вот да, тут да, и тут? Совершенно точно у меня такого ощущения нет. Это огромная система mm -hmm. занимается тем, что вырабатывает формы удержания своей власти. Мы уже научились покрывать день выборов. Единственный способ с ней бороться – это создать еще несколько дней да. выборов. Пронаблюдать полноценно весь этот период практически невозможно. Комиссия 25 округа – это позор избирательной системы Нижнего Новгорода. Они ведь изначально не собирались никого регистрировать, это был явная тенденция. Ой, что-то в бюллетене нет никого, я не знаю, а что ж так нет? должна быть, наверное, чаще ситуация, когда я знаю, кто там, потому что я кого-то надвигал. По внешнему виду, принимавших жалобы было видно, что они шокированы. Пришло очень много новых людей, которые раньше не наблюдали. Привет! Недавно прошли выборы в городскую думу Нижнего Новгорода города Нижнего Новгорода. Эти выборы были интересными, запоминающимися. Так? Я все правильно рассказываю. Я просто не разбираюсь, но сегодня со мной люди, которые расскажут про эти выборы все. Непосредственные участники событий. Член регионального совета движения Голос в Нижнем Новгороде Генри Бернар и кандидат в депутаты, занявший второе место в 26 округе, Наталья Резонтова. Я слышал вот... От вас, наверное, больше всего, что это была победа, почти победа, беспрецедентное второе место, очень уверенное. Все так или это так для поднятия духа? Так. У нас выборы, настоящие выборы, это 13 сентября. Вот 13 сентября я иду с хорошим перевесом. Как это часто бывает, застревает ситуация на одном участке, который дает совершенно непонятный и необъяснимый результат, показывая там 213 голосов у моего оппонента и 40, самое минимальное число практически у меня. Это было сделано не в этот день, это была досрочка. Досрочки было невероятно много. Вот точно не скажу мой участок, но она у нас на этих выборах в пределах там 60-70%. То есть где-то вот так вот. Это, ну, это нереально много. Обычно 20% – это уже явно административный ресурс, угон и так далее. То есть такой досрочности не бывает. То есть прям а, и вот объятие. когда 70%, да, это просто называется, а кого стесняться-то? Нам надо пройти, мы будем делать все, что угодно для этого. Про, вот в прошлом году, когда были до выбора, да, вот да, по нескольким, по пяти, по-моему, округам, да. там была похожая история или, или вот сейчас масштаб больше? Да. Ну. Что с изменилось? точки зрения наблюдения, тот уровень противодействия, с которым столкнулись наблюдатели на этих выборах, он, конечно, уже долгое время не наблюдался. Ну, понятно, что тогда были довыборы, и они были такие вот тренировочные для многих нынешних кандидатов, которые прошли в итоге в городскую И думу. На стоял всего один год Да, да, один, один агара, год один полномочий. Год. Весь механизм организации этих выборов, он призван к тому, чтобы ограничить возможности наблюдения. То есть это растянутость голосования на полторы недели. Суммарно у нас идет сначала этап классического досрочного голосования по 4 часа, затем потом новые 2 дня новой досрочки по 12 часов и 13-й итоговый день уже обычного, такого традиционного голосования, вот с пронаблюдать полноценно весь этот период практически невозможно. Причем 11 и 12... Может еще и надомное быть? Да, да 11 -го, 12 двенадцатого они сидят и в комиссии, и выезжают на то, дом. Чтобы теории верно. покрыть все, нужно иметь по два наблюдателя да. в эти дни? И, и это еще. тяжело технически, это тяжело физически для самих наблюдателей. Ну и, собственно говоря, для этого и разрабатывался именно такой механизм, именно тяжело такой порядок для... голосования. Может, это говорит о том, что у них опасения были сильные. Они понимали, что 13-го не дадут провести нужной махинации. Вот 90% досрочки – это за День России. И если, например, 13-го мы видим, что идут люди и голосуют, ну, скажем, за меня, например, да, и я там обхожу, то в досрочке это будет ровно наоборот. Распределиться должно одинаково, потому что у меня есть контраргумент. Вас же умное голосование поддерживало, наверное? Ну да. А оно включилось 10-го или когда-то там? Ну да, 10-го. И, возможно, изменило еще пропорции людей, ну, которые просто ждали, не знали до этого. А вот им еще аргументы. Я так не сильно пропорции она бы не изменила, потому что я опять-таки говорю, что компания велась и каждый день прибавлял воодушевление и сил, потому что люди оставляли контакты, люди говорили, что придут. Люди в некоторых местах вообще в глаза не видели ни депутатов действующих, ни а вообще про выборы не знали. И когда они говорят, ну знаете, вы до нас дошли, вы, наверное, первый человек, который сюда пришел. Поэтому, мы, конечно, придем. Но при, ну, придем 13, потому что они воспитаны, ну, и знают, что выборы ⁇ это один день. Ну, 13 приходили, там 11-12. Но... Или 11-12, что тоже попадает не в подсчет досрочки. Но ну, агитация шла, поэтому мы ходили и спрашивали людей. Мы ходили, например, по тому самому району. Который как раз и был в самом не вот этом двадцать где резко аномальная разница была. И это не случайно. Мы ходили в этом районе и знали примерно расклад, потому что посвятили им несколько дней, а было это уже ближе. Ну, к 13 -м. то есть это был там 8-й, 9 10 mm -hmm. За это время нам бы хоть кто-то попался бы, который бы сказал, а я проголосовал досрочно. Mm -hmm. Таких не было. расчет mm -hmm. был на то, что мы не будем в этих районах ходить собственными ногами, mm -hmm. что мы не обладаем достаточным ресурсом, чтобы это все сделать. А мы это им вот обладали. Это район под под номером. Номером. Да. Это частный сектор, в который никто никогда не ходил. И который на самом деле не будет никогда голосовать ни за Единую Россию, потому что живут они там мягко говоря, не в лучших условиях. То, что у людей нет воды, да, действительно ее там нет, и я не могу получить доступ к цифрам, когда же все-таки воду проведут, типа, депутатам было бы легче этим заниматься. Они живут там без света, у них последний автобус уходит в 7 часов вот, без э, централизованной воды, у них нет подъема наверх, очень много проблем. Они обижают жизнью людей, еще и обидели... Вот, и обидели тем, выборами. что за них проголосовали, да. предположив, что они-то все всякуш не пойдут, mm -hmm. а это эти оппозиционные соваться туда не будут, поэтому вот здесь мы и подрисуем. Но вот мы ходили ногами, потому что ресурс у нас был огромный. Три с половиной миллиона рублей нам собрали жители со всей страны. Ну вот нам шести э с регистрированным страны... кандидатом. Это при помощи, конечно же, городских движений ага. фонда городские проекты и яблоко. Это, все через, сайт это касса, через Москву через... организовано. Почему эта компания была такой мощной, скоординированной, на современных технологиях, чего, естественно, не могли предположить, не мог, предположить адми... не мог предположить административный ресурс? Они ведь изначально не собирались никого регистрировать. Это было явной тенденции и да, явно вот задание. Регистрации, кстати, вот Генри, звезда всех э, видео. Всех прямых трансляций с заседаний по регистрации, которые сжег юридическим словом. Началось все с 25-го округа, который мы в итоге, к сожалению, потеряли, потому что Алексея Садомовского сначала сняли как выдвиженца от яблока, потом отказали в регистрации как самовыдвиженцу вследствие восстановления его выдвижения от яблока, и потом заново отказали ему как выдвиженца от яблока. Потому что потому что... Нижний Новгород — это не потому что, Сначала было, потому что город да. Нижний Новгород. Потом под покровом ночи в кабинете председателя окружной комиссии, по его собственным словам, кстати говоря, они наедине с подчерковедом составили справку, mm -hmm. по которой некоторые подписи забраковали. Затем история с самовыдвижением, когда были собраны подписи за один день, и предоставлены комиссии, но они даже проверять их не стали, потому что выдвигаться было нельзя. То В то общем, это прям максимально э, народно выдвинутый депутат, а, потому что люди да, да, два раза да. подтвердили, что да, мы точно, вы уверены, да. Вот эта поддержка была высказана избирателями прямо у стен районной администрации и э, избирательной комиссии. И тем не менее, избирательная комиссия окружная наплевала совершенно на, на, эти, на эти подписи, на эти голоса. Комиссия 25-го округа — это позор избирательной системы Нижнего Новгорода. Ну, их вообще подготовленность к работе в избирательной комиссии была нулевой. То есть они вообще, эти люди, не понимали, что они делают. Они никак никак не могли объяснить как-то логически свои действия, они вот совершенно откровенно рубили кандидата на пути к избранию, вот потому что у них была такая инструкция. И у них не было никаких, видимо, не дано было им никаких инструкций, как это объяснять так, чтобы это прилично выглядело. Как хотите, делайте как хотите. Соб, как не было, Садомовского. не только Садомовского, там сняли и э, самого движенца, э, Кромаковых? Кромакова? Да. его, его как-то допустили? А, или, или его сняли, его, допустили, установили, его, сняли. Его, с, его снимали, потом допускали, потом все-таки сняли. Очевидно, что 25-й округ нужно было зачистить совершенно конкретного кандидата. Под Жанну Скворцову. Скворцову. Точно так же зачищали округ в Советском районе, по которому шел у нас председатель регионального отделения «Яблоко» Олег Родин. Абсолютно так же вычистили всех кандидатов, которые там где-то могли э, даже приблизиться. То есть Садомовского, Родина и еще каких-то определенных людей, тригубова, наверное, то есть был конкретно стоп-список, да? То есть их никак. М Или все по-разному, на разном? Я, я не могу утверждать, что был конкретный стоп-список где-то на листочке выписанный, ну, но мнению, очевидно, что, очевидно, что конкретные округа от конкретных mm -hmm. кандидатов зачищались действительно. Первоначально э, партия Яблоко столкнулась с попыткой со стороны избирательных комиссий отказать в регистрации, в принципе, всем кандидатам. А, то есть, вот как раз из упомянутого города угу. в тек тексте шапки подписного листа... То как раз и началось с потому что он первым принес. В да, да, да. да. Вот и вот здесь еще более очевидным становится избирательный подход. У избирательных комиссий в отношении снятия кандидатов потому что где им нужно было снять кандидата любым образом любым способом любыми э, пойти на любые ухищения, чтобы не допустить его до выборов тут они эту карту с городом разыгрывали очень легко а на каких-то да на каких-то округах э, по каким-то а их причинам. у меня тоже был город потому что у нас были одинаковые но но, но, но почему-то а почему, почему не в ну, Потому почему? что, проект естественно, Кремля? это решает а, я, конечно, проект Кремля. Просто естественно, что это все делали не, не Уики. То есть они и не, не сотрудники районной администрации той или иной. Это все решалось наверху. То а, есть конкретный вот, какой-то вот, такой я, торг я, с я нашим не... недовольством. И вот они ставили на час швейцов. Да. Что будет больше, если его не допустить? Чего они получат, или зонтово допустить, да. или постараться потом все сделать, чтобы вот на конечном этапе угу. сломать. Там. Вот. То есть они просто взвешивали, потому что кандидаты тоже были разные, угу. мы шестеры все разные. И кто-то неизвестный, кто-то более-менее известный, поэтому для них тоже и были риски. И кандидаты провластные разные, может быть, банально там Скворцова заплатила, и, чтобы мне точно там, и кандидаты я гарантированно. А у вас Нет, с моим Оржаном округом тоже округ... понятно кто? было, что 26-й округ, они будут зубами драть. Не, и... ну может, Оржан и... нам так сказал, Нет, главное, чтобы победить, ну, неважно, не... если некрасиво, а Скворцова сказал, чтобы все разошлись, чтобы я тут вот, уверенно одна была. Наверное, они как бы посчитали все-таки, что продолжать кампанию регистрации на начальном этапе может быть ущербно слишком много может быть неприятного потому что уже на самого первого не зарегистрировано садомовского mm -hmm. они уже поняли какое протестное настроение и если его продолжать будет хуже даже из москвы насколько мне известно были сигналы о том, что надо сделать все спокойнее. Поэтому они спустились легко. А это прям считается беспокойно. Мы им ответили прям беспокойно. Если беспокойно. Если на улицах что у нас делать было? Ну, ну, у них пикеты. Во да. время да. во время нашего заседания в 25-й комиссии сначала был такой вот приход людей уже да. поздно вечером я помню, я к заседанию. Да. Затем а. А. сбор подписей на к... них повлиял. Был... Да, сбор а. да, они это заметили. Затем был, был ваш поход в Кремль с заявлениями какими-то. Подача, Подача жалоб в, в избирательную да. комиссию муниципального образования. Приобретает... Да, но тоже как бы в форме такой... Ну, Такая альтернативная форма они, они, Да, они прочувствовали да, это в По числе, внешнему нет. виду принимавших да, больше, жалобы было видно, было. что они шокированы да. той огромной очередью, которая пришла да. подавать заявление. Это ага. все ага. потому, что воспринимать... И это только молод... кто пришли, они это только, как перемножили. Пришли, да, и... да, потому что для них был какой-то переломный момент. Они перестали воспринимать эту среду яблока, городских проектов, среду молодых людей, как какую-то такую хаотичную аудиторию. Mm -hmm вдруг они увидишь, как она организована, спланирована, может действовать, как технологично она ведет компанию, какое огромное количество аги... сборщиков подписей, агитаторов, наблюдателей. Такой армии они точно не ожидали, потому что тот, кто работает у них, он работает исключительно за деньги и халтурно. У, а у, у нас работало очень много волонтеров. За деньги, да? за деньги были, были, но и был, были, были волонтеры. Были волонтеры. Mm -hmm. Наша избирательная система э, сейчас сконструирована таким образом, что кандидаты, особенно самовыдвиженцы, особенно если эти самовыдвиженцы не провластно ориентированные, они неизбежно увязают в, вот в, этом, в этом океане бумажек, документов, справок, каких-то тонкостей в заполнении этих документов угу. и в итоге не попадают в бюллетень. То есть Я... Попадают только профессиональные политики. А, да, и, и те, у кого есть определенные ресурсы для того, чтобы им помочь ну, да, а, вот сориентироваться. Вот. Да. Ценность пометки в бумажке, ценность какой-то запятой ставится выше ценности голоса избирателей в итоге. То есть... Даже если мы представим совершенно нереальную в нашей стране ситуацию, что все избирательные комиссии очень честные и работают в строгом соответствии с законом, нынешние нормы, по которым они работают, все равно организованы таким образом, что огромное число кандидатов, достойнейших, которые имеют поддержку избирателей и могли бы побороться за Просто депутатское за место, будут, да, с будут, будут сняты с, с предвыборной гонки. Вот такая ситуация требует не только решений каких-то вот, нынешних, да, вот, вот таких мимолетных решений сейчас сколько требует фундаментальных реформ избирательной системы в целом, mm -hmm. возвращение, возможно, избирательного залога. Когда речь идет о выдвижении кандидатов, нет места вообще вот этому крючкотворству. У нас есть кандидат, mm -hmm. у нас есть его желание быть зарегистрированным кандидатом, и у нас есть, мы видим поддержку, этого кандидата избирателями. Все, это все, что нужно, на мой взгляд, избирательной комиссии, для того, чтобы принять решение о регистрации этого человека. Насколько я понимаю и знаю, того избирательного законодательства, которое есть, даже его хватает, чтобы выборы проходили вот именно так, как Генри говорит. Гражданин имеет право, и это должно быть в нормальном государстве, поддерживай ему. Потому что он идет избираться, значит, будут нормальные выборы. И задача избирательной комиссии – встать на его сторону, что, собственно говоря, и да. предусматривает закон. Там даже говорится, что в случае, вот, если есть сомнения в качестве там, подписи, пользу, трактовать да. пользу кандидата. Люди, которые дееспособны, да. они идут избираться, и это нормальный процесс. Ваша задача – их зарегистрировать. Как они дальше приведут в да. уже не ваше дело. Да. Мы за 20 лет пришли, привыкли к тому, что есть баре, который что-то решает, есть люди. Кстати, Мы, кстати вот, да, люди, это, вот, вот это их... А, а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 Знаю, кто там, потому что я кого-то выдвигал или слышал, кого-то Конечно, кого они должны приходить, там они знать должны. Это, это, знакомы, да, это как бы вопрос, который уже как следствие. Почему, собственно говоря, люди, идущие, не могут получить тех людей, которых и, которые и должны быть зарегистрированы, а им предлагают тех, кого вот решили. Да, но вот они воспринимают, что им предлагают, да, что это не так, что а что это мы не я смогли не... пробить кого-то. Нет, это нам не предложили. Наблюдатели, я... Правильно понимаю, что помимо прилива бабла и прилива активистов из Москвы был довольно хороший прилив новых наблюдателей? Да, это правда. У нас на вот все эти тренинги, которые мы успели провести до начала голосования, пришло очень много новых людей, которые раньше не наблюдали. Всегда приятно, когда к выборам приходит э, не вот и, и тот же самый старый состав наблюдателей, которых мы уже знаем там от компании к компании приходит самые главные новые люди, которые впервые нет не надо не, не новые люди нет не новые приходят нормальные люди они новые да они забрендили да. это навсегда. Мы надеемся, что если вы смотрите это видео через какое-то время, то вы не понимаете, о чем речь, потому что эта партия забыта, как все временное и не настоящее. Приходят люди, которые никогда э, до этого не работали на выборах, не наблюдали, не работали в комиссиях. И это значит, что действительно у нас много людей, которым интересно, э, что происходит на выборах. Интересно не только самим прийти проголосовать, Но и а и а защитить свой голос, и не только свой голос, а голоса, в принципе, избирателей своего участка, округа, города своего. Это, Потому это, что это есть интересные кандидаты, они поэтому пришли, да? и а, наблюдения а, служат кандидаты, да, что есть что защищать. Почему в не, этот раз вот много нового а, наблюдателей пришла? Тут, на мой взгляд, очень субъективный, большую рекламу наблюдению сделало то противодействие, которое это наблюдение оказывалось со стороны администрации, со стороны силовых структур. Да, для тех необычно. кто не знает вообще, что происходило, то есть была просто лекция, Об... где э, ты, был, наверное, был тренинг, первый, первый тренинг, первый тренинг для наблюдателей, э, который сорвала полиция, э, он Фактически действительно был полностью сорван, потому что э, там было самое начало, mm -hmm. самое вступительное, вступительное слово. Очень интересный был момент именно на словах Генри о том, что не нужно априори и изначально э, считать избирательную комиссию врагом. И в этот момент врываются полицейские. То есть в общем-то они даже не понимали, что они врываются в совершенно нормальное тренинг, где наблюдатели учат быть внимательными, объективными, независимыми. Самое главное, что вот этот, этот приход полиции на первый сорванный тренинг привел еще больше людей на второй, и те люди, которые были вынуждены давать какие-то объяснения и были всячески, да, всячески запугиваемы на первом тренинге полиции, пришли снова, не побоялись, пришли снова. И да снова напугали? Их снова пытались напугать, в результате не напугали, потому что во второй раз мы полицию просто не пустили в помещение. А, и, и довели до конца. И прекрасно провели тренинг, да, и э, все, Ладно, общение, ждать. все общение с полицией происходило уже на улице. Они пришли не подготовившиеся они пришли, uh -huh. элементарно у них не хватало бумаги в первый раз, когда они пришли брать объяснение. Они же требовали со всех объяснения, что вы здесь делаете, да, зачем вы здесь собираетесь, да кто вы вообще такие. И э, у них в определенный момент закончились бланки вот этих э, объяснений, и они там на каких-то листочках э, записывали уже от руки какие-то там отрывочные данные, просто чтобы всех записать, всех переписать, всем вот эту вот мысль вложить, что мы тебя, мы тебя увидели, мы тебя, мы тебя заметили, записали, и больше сюда не ходи, mm -hmm. да. Мишу Бородина задержали... Он единственный был задержан. Он вот был по-настоящему по единственным задержанным. Остальных как-то угрожали задержать? Марии Горайс угрожали задержанием. Mm -hmm. Причем там было неясно. Ее сначала вроде как задержали, повели в машину. Потом, оказывается, она не задержанная. И она говорит, ну тогда выпускайте меня из машины. Почему я должна mm -hmm. с вами тут сидеть? Мне не нравится. Нет, сам факт того, что люди не боятся и действительно задают этот вопрос. Я задержан? Да. Мы хотим просто поговорить. На основании чего? Хотите поговорить, участковый повестку приглашение поговорить. А вот так вот сажать в машину, mm -hmm. просто поговорить без всякого там объяснения. Хотят Запис... научиться. Они выцепили эксперты и хотят научиться наблюдать. Они не уместились, их не пускали. Поэтому они. Они даже Ну, если бы они сказали мы хотим наблюдать, я думаю, что мы бы отдельный тренинг для них провели. С удовольствием. Потому что работа полиции на. Как вести себя, если ты пришел наблюдать? Но выглядишь как полицейский, и те принимают за полицейского. В первый день, в первый, в первый тренинг сорванный, вообще сотрудников этого центра удивило, когда, когда они увидели на столе материалы учебные для наблюдателей. И они так поразили, что они вот так вот у вас открыто лежат, и, и вы их даже не убираете. Я говорю, так берите, читайте, читайте, учитесь, приходите наблюдать чудурью заниматься здесь, приходите на выборы. В этот раз голос в Нижнем Новгороде, ну, голос... Яблоко, штаб Навального, вся эта кучка. Да? Все посылали наблюдателей только на те округа, на которых были зарегистрированы независимые кандидаты. Не да? совсем так. У штаба Навального было некоторое количество возможностей направить на другие округа, не охваченные вот, вот этой группой кандидатов. То есть договоренность с какими-то еще а, Да, договоренность кандидатом. с какими-то выдвиженцами на этих округах. И направления туда выдавались. К сожалению, это были такие вот единичные uh -huh. направления. Не охватывался весь округ, только отдельные уики. Но, тем не менее, там тоже наблюдатели присутствовали. Поэтому, в целом, можно сказать, что не ограничивалось наблюдение вот только этими округами ну, ну, ты к сожалению или к счастью. Потому что э, есть наоборот сейчас какое-то сожаление, что, может быть, надо было посильнее ударить наблюдателями по какому-то одному округу, и вот там Резонтово бы победила, если бы полностью следили за каждым участком, вот на отдельном 26-м, пожертвовав там, а, Дело в том, что вот, вы... не тут э, вопрос скорее не к голосу а К избирательному штабу. Ну, нет ли такого, что типа вот чуть-чуть не донаблюдали. А, нет, вот да, тут и тут чуть-чуть а, не наб... чуть -чуть было... донаблюдали. А, тут совершенно точно у меня такого ощущения нет. Дело в том, что а, нужно понимать, что вот в условиях 26-го округа они использовали одни механизмы. Угу. У нас есть пример второго округа на автозаводе, где, а, несмотря на то, что наблюдатели и члены комиссии там присутствовали постоянно. Там уики шли просто вот на откровенные преступления, и никакое наблюдение в этом случае не спасало от совершения фальсификации. Мы это фиксировали, мы смогли это обнародовать. Предотвратить, к сожалению, вот такие э, факты невозможно, потому что они режиссируются в администрации и осуществляются администрацией. Здесь у нас никогда, наверное, еще не собирали больше сотни было наблюдателей. Да, больше ста наблюдателей 100. были закрыты э, максимально возможно были закрыты все округа. Это круто, да? Это, это, это... действительно, ну, так, это пример, пример работает, да, удивительный. Они большие молодцы, и только вот остается благодарить их и приветствовать их готовность с нами дальше сотрудничать. Потому что уже сейчас вот те люди, которые с нами наблюдали на этой компании, обращаются к голосу и ждут какой-то вот уже и новый, уже не связанный, да, уже не связанный с этой компанией активности. Они ждут каких-то тренингов, они ждут семинаров, лекций, они хотят дальше продолжить учиться наблюдать. Вот это досрочное голосование, оно сделано для того, чтобы можно было как можно больше сделать административным ресурсом, вот такой период там целую неделю, да, и для того, чтобы действительно снизить возможность влияния наблюдателей, потому что их роль уже давно оценена, их количество людей неравнодушных только растет. И получается мы уже, ну, мы как вот сообщество, ну, Нижегородское в частности, да, наблюдательское сообщество сообщества, научились покрывать день выборов, мы достаточно сильные, поэтому единственный способ с нами бороться – это создать еще несколько дней да, выборов, вот. и, и чтобы нас потребовалось больше, но у нас тоже становится Поэтому, больше. да, они и могут сборку. еще еще пенечки создавать, еще что-то. Конечно, да. надо всегда стараться предположить, что они еще придумают. Но это, конечно, очень сложно, потому что… Ну, совершенно. Когда огромная система mm -hmm. занимается тем, что вырабатывает формы удержания своей власти, своей mm -hmm. системы э, нормальным людям, которые работают, которые mm -hmm. заняты тем, чтобы работать, там, растить детей, и, сложно и они, предполагать, сложно и предполагать потому что кто-то получает огромные деньги за разработку фор форм удержания этой власти. Но один из аспектов этого – это просто, чтобы нас было больше, mm -hmm. чтобы мы были. То есть, когда готовы, и, одни э, люди и должны, при... одни да. люди, если э, ну, я не говорю слово «должны», но хорошо бы, чтобы одни люди приходили и голосовали, а потом э, защищали свой голос, то есть, по крайней мере, э, спрашивали, а вот как посчитано на этом участке и так далее. А другие люди, чтобы побольше действительно принимали участие в... Вот в наблюдение. Потому что если будет наблюдать тысяча, <смех> это уже совсем другой калинкор, да, И тут mm -hmm. просто лучше к этой армии не соваться. А точно ли «Голос» независимая организация? Безусловно. А что это тогда за симбиоз с конкретными кандидатами? Что это за такой штаб, а... который и наблюдателей направляет, и кандидатов, и ну... очень хочет наблюдать только за своими кандидатами? Нет. А другие а... районы так? Во-первых, у нас не было единого штаба «Голоса» с избирательным штабами, штабами кандидатов, или штабом городских проектов, штабом «Яблок», штабом «Навального». Но «Голос», голос — это кто? Ну, «Голос»? Кто такой? Голос ⁇ это движение в защиту прав избирателей. В нем какие-то люди состоят? Это неформализованная структура. Это неформализованная структура. Да, действительно, у нас есть региональный координатор, координаторка Марина Чефарина. Она на этой компании занималась, собственно говоря, организацией подготовки наблюдателей, обучением наблюдателей, направлениями наблюдателей. Членом голоса, таким очень активным, является Мария Гарайс. Как-то связанная она, с кандидатом. Как-то связанная с кандидатом, но она задолго до начала подготовки mm -hmm. наблюдателей, она заявила о том, что вот вследствие конфликта интересов, mm -hmm. она полномочия свои в движении приостановила. Mm -hmm. В других регионах у нас были примеры, когда региональные координаторы и активные члены движения, они приостанавливали свои полномочия на время избирательной кампании, были кандидатами, Но поэтому что тут это противоречия означает? не возникают. Они же все равно остаются ну, известными активистами, которые ассоциируются с голосом, людьми, к которым все обращаются с вопросами можно которые так или иначе координируют, которые так или иначе управляют этим процессом, тем, что вот столько наблюдателей идут сюда. Нет, к голосу может обратиться любой кандидат и любое политическое объединение. Mm -hmm. И мы, э, ну, если какой-то кандидат согласится давать направление свои наблюдателям mm -hmm. на свои участки, мы будем только это приветствовать. Mm -hmm. Другой вопрос, что административным кандидатам по какой-то причине не знаю по какой, не очень интересно, Независим. независимое наблюдение. Кстати, а с новыми людьми как-то там переговоры не велись? Они как-то вообще... Просто с... они же отдельно каких-то своих a... научили... Наблюдатели от новых людей были по-разному подготовлены и угу. по-разному себя вели. Да, действительно, их было очень много. И Но они голосу... все это как-то возникли независимые и с ним, к ним голосу... никак К голосу, наблюдатель... голосу э, партия новых, новые люди, не обращалась для угу. подготовки наблюдателей для, или там... Просьбой найти людей для того, чтобы наблюдать, подготовленных. А голос сам как бы к партиям так не обращается, не может быть. Голос, во-первых, не, не, не голос, во голос не, не, не является организацией преследующей политические цели. Да? Мы не выдвигаем но, кандидатов. Да, но пытается же направить как можно больше наблюдателей. Мы пытаемся, в принципе, направить или как или можно нет, больше. Или вам было норм направить только свои. Мы кандидаты. стараемся всегда направить как можно больше наблюдателей на любые выборы, любого mm -hmm. уровня. Потому что мы занимаемся именно наблюдением э, за избирательным процессом. Я помню, что коммунистам тоже помогали, когда они обращались. В этот раз никто, видимо, в голос не обращался, не да, был. был пример дополнительных выборов в законодательное собрание в Балахне и в Володарске. Угу. И тогда э, коммунистическая партия да. обратилась к голосу. Ну, там, был, там, был кандидат, кандидат там был кандидат, он сейчас является депутатом законодательного собрания. Да, он был они образова они обратили он да там, там потому что именно. были ему нужно было, там было административное давление ему нужны были наблюдатели он обратился к голосу mm -hmm. голос помог ему провести качественное наблюдение наши, наши наблюдатели поехали туда mm -hmm. заняли места на УИКах. Наши наблюдатели были подготовлены на тот момент. То поехал именно вот такой постоянный костяк голоса в регионе, который уже подготовлен к выборам. В голос не входят все те наблюдатели, которые работали. И какие у них там взгляды? Может быть, они там либеральные, не нелиберальные? Мы, в общем-то, это тоже интересный вопрос. Мы как бы они приходят защищать голоса? И поэтому это, это вот наблюдатели... Не равно голос. Вот сколько их там было, они не mm -hmm. входят в голос. Я помогу, я тоже работаю наблюдателем. Это, этот... именно, это именно те, кто занимается. Те, кто, координацией, те, кто да? координирует, насколько Обучение, я узнаю, да. просто вот сейчас у нас была ситуация, когда у нас было шесть независимых кандидатов, которые сказали: Мы хотим, чтобы на наших округах было наблюдение и давали свои направления. Если бы Наталья не захотела давать направление наблюдателям, то мы бы и не пошли бы наблюдать. Mm -hmm. Важно понимать, что это не вот мы то пришли и вопрос, решили это не, наблюдать. Это не вопрос предпочтения, это вопрос... Это вопрос того, кто из кандидатов заинтересован в том, чтобы да. шло наблюдение. У нас, например, на двадцать шестом округе были наблюдатели и от Натальи Резонтовой, и от самого движенца Мартьянова кандидата. Он а, тоже кстати, решил да. он тоже решил, что будет выдавать да. направление. У него была своя целенаправленная кампания провести без затрат, провести кампанию просто в интернете. Mm -hmm. Насколько это вот его аудитория, она у него, я так понимаю, mm -hmm. он блогер, ну, там, такой известный, Видимо, есть своя немаленькая аудитория, вот он хотел как бы проверить, возможно ли. И, пожалуйста, вот это был мой конкурент, но «Голос» и, и с ним работал. Ну. Так что мы, как, как вот движение «Голос», мы открыты для всех политических партий, если они хотят. Вот. Будет параллельная вселенная, где оппозиционные кандидаты занимают много-много мест, а бедная «Единая Россия» никак не пробьется, -то и она, она хочет и независимо. И тогда... Надо контролировать. и тогда как раз вот проверять. Не так, как они сейчас а... контролируют, в другом смысле контролируют. Тогда вот у них ага. будет полная возможность, и как раз оппозиционные ага. проверят себя как демократы, что не будут препятствовать. Спасибо большое за разговор. Когда-нибудь, наверное, после следующей кампании еще раз соберемся. Думаю, будет все интереснее и интереснее. Ну, движение наблюдательское растет, интерес к выборам вообще растет. Сами выборы, может быть, становятся все трэшолее и трэшолее и интереснее. Да. С нами были Генри Бернар, член регионального совета Движения Голос, и Наталья Резонтова, кандидат в депутаты, второе место в 26 округе. И я, Макс Алибаев. Увидимся.